Меня всегда удивляли люди, которые докапываются до каждого слова. Знаете, в моносфере очень часто можно встретить людей, которые вас бесконечно поправляют, особенно если вы употребляете вместо слова «мужчина» слово «мужик». Они вам кидают одну и ту же картинку, на которой показан, собственно, мужик, что это вот некий средневековый крестьянин, абсолютно необразованный, в лохмотьях оборванный, словарный запас, у него 30 слов, и вот это мужик. Причем могут вас ударить словарем далее, потому что именно так там и написано. А мужчина это... О, мужчина это... Вау! Мужчина, ну, это вот мы все с вами, значит, это мужчины. Мужчина вроде как состоит из мужа и чина. То есть чин имеет мужской пол, либо мужской пол имеет некий чин. И вот это вот достойно называться мужчиной. Не настоящим, конечно, мужчиной. Настоящим мужчиной нынче быть как-то не модно, но все-таки мужчиной. Мужчина – это звучит гордо. И каждой женщине, которая мужчину называет мужиком, они всегда напоминают «мужик, это, это не про нас, это не про нас, мужик, мы мужчины». В связи с этим мне бы хотелось вспомнить одну старенькую такую историю, которую когда-то упомянул Виктор Пелевин в своем романе Чапаев и пустота. Писал он, что до Будды Гаутамы и до всех остальных Буд, которые были после него, жил когда-то Будда Анагама. Этот Будда-анагама был настолько просветлен, что ему не нужны были слова для того, чтобы объяснить другим людям истинную природу вещей. Зато у него был чудодейственный мизинец. Вот Если он этим мизинцем показывал на любой предмет, то этот предмет сразу проявлял свою истинную природу. Обмануть Будду-анагаму было невозможно. Показывал он мизинцем на камень, и камень сразу исчезал. Потому что истинная природа вещей – это пустота. Показывал на человека – исчезал человек. Показывал на лошадь – и лошадь тоже исчезала. Потому что пустота – это природа этого мира. Те, кто понимают законы пустоты, можно сказать, что они прозрели полностью. В этом отношении современные физики – Могли бы вполне себе согласиться с Буддой-анагамой. Вы знаете, что любое тело можно сжать до совершенно неимоверно малых размеров. И нейтронные звезды, например, которые обладая массой огромной звезды, сжаты до там в 15 километров в диаметре, при этом обладают чудовищной гравитацией или вообще черные дыры. Это такая сингулярность, где сопротивление вот этих вот ядер молекулярных перестает уже действовать. Давление настолько сильное, что любая материя аннигилирует и превращается в свое истинное состояние в то состояние, из которого она когда-то родилась. Физики очень много всякой разной травы выкурили и родили нехилое количество теорий о том, что современный весь наш мир, наша Вселенная, произошла из ненулевой энергии вакуума благодаря некоторым флуктуациям. Это то, что было до Большого Взрыва. Говорить о том, что... До Большого Взрыва что-то было. Это тоже неправильно, потому что тогда не было никакого до. Не существовало времени. Время это всего лишь четвертый вектор направления в пространстве. Есть три вектора пространственных и один временной. До, собственно, вот этого создания Вселенной времени просто не было. Но еще если вспомнить, что полная энергия Вселенной равна нулю, то не кажется ли вам, что истинная природа вещей может вполне определяться мизинцем Будды Анагамы? Кстати, с ним потом приключилась неприятная история. Он показывал на все, показывал, радовался, смеялся, люди просветлялись и уходили. Но в какой-то момент он подумал, а кто есть я? Почему бы мне не посмотреть свою истинную природу? Я же не вот эти все самые вещи. Я же не как те мужики. Или не такой я, как те мужчины. И что он сделал? Он взял и показал мизинцем на себя. И что вы думаете произошло? Будда Анагама бесследно исчез. От него остался только один мизинец, который... И дошел до романа «Чапаев и пустота». И там им тоже воспользовались. Мораль-то какая из этого всего, господа бояре? Какая разница, какими именно звуками вы обозначаете тот или иной предмет, субъект или явление? Главное, чтобы все остальные понимали, что вы имеете в виду. Со словом мужик случилась просто такая определенная то ли эволюция, то ли деградация. Под мужиком сейчас весь мир, кроме моносферы, воспринимает любого человека с яйцами. И все. И они без зазрения совести говорят, да, мужик. Они при этом не подразумевают то, что вы где-то там на уровне средневекового крестьянина. Потому что... В их понимании, даже крутой олигарх, у которого много денег, это, это мужик. Это супер мужик. Так что делайте выводы. Конечно, постить эту картинку можно, но в порядке троллинга. И точно не надо ее больше присылать мне. Лучше подумайте об истинной природе вещей.